я, Ну, как сказать, не серии. В общем, на самом деле, это должна была быть третья серия, но я запоролся со второй серии, и у меня не записался звук нормально. Сейчас пока что вроде бы норм, но это не факт, потому что, возможно, какие-то скачки шумовые. Я не знаю, как то как от этого избавиться, поэтому мой микрофон уже едет, он совсем скоро приедет, ребята. Вот, Но я пока думаю, мы сами потерпим меня вот с таким вот ужасным bm 800 -м. Итак, что я сделал в той невыпущенной серии, фейловой серии. Я походил по шахтам, сделал себе фулл сет, вот, посмотрите, вот, сколько всего я понаходил. Я, кстати, нашел алмазы, что удивительно, это вторая серия была. И еще мы сами с вами сделали Тауманомикон, господи, Вот. Он делался не так, как в на версии 1.7.10, здесь он делается совсем по-другому, тут нужно было сделать какую-то соль волшебную и тыкнуть ею на... Точнее, посыпать ею книжную полку, вот и получился вот такой вот замечательный тауномикон. Вот здесь у нас базовая информация, вы можете поставить на паузу и почитать, честно говоря, я это уже все почитал, уже в прошлой серии, которая не выйдет, типы знаний, вот это вот все... И эм, создание теории это я пока еще не начал. В общем в этой серии мы с вами начнем изучать Том Крафт, Параллельно начнем строить наше жилище. Почему я говорю жилище? Потому что это не будет модерн домиком. Потому что для магического лодсплей это как-то ну слишком как-то не в тему будет. Поэтому я так подумал, подумал и решил, что давайте ка мы с вами построим башню мага. Почему бы нет? Правильно? Я считаю, это просто прекрасная идея. Буду строить я, конечно же, по туториалу, потому что я хочу, чтобы это выглядело красиво. Вот эта вот башня мага, она строится в основном из... Как-то... Из каменных кирпичей, что ли? Вроде так называется, да? Вроде каменные кирпичи, Да. Вот, и еще белый бетон, но я не уверен, что здесь есть белый бетон, поэтому давайте посмотрим. Кстати, я дополнил сборку, да теперь есть модные рюкзаки, и теперь мы можем сами смотреть а, крафты предметов. Еще в будущем я поставлю мод на миникарту и домейчиндикаторс. Вот. Ой, не ту кнопочку нажал. Так, здесь есть бетон, сейчас напишем по-русски, да? Нет, не по-русски. Бетон. Да, есть, как он делается. Белый бетон. Ага. А, а как не делается, что ли? Ребят, как сделать белый бетон? <свас> а, это там что-то заливать надо. ⁇ -мо ⁇ ребят, мы сами умрем. А, там еще кирпичи. <свас> Обычные кирпичи. Итак, я думаю, мы сами начнем с изучения Таумкрафта. Тут прям обучение, мне не нужно смотреть обзоры. Тут прям есть обучение, это очень классно. Здесь получается создание теории вы еще не начали это исследование так вы можете поставить сейчас на паузу а я прочитаю это быстренько А, и вот здесь у нас получается крафт и чё как делается Ну, в принципе спасибо за то что напомнили как что делать подождите стойте это что такое о господи я думаю что это подождите нам что эти специальные банки делать может обычные банки подойдут Е-мое, они подойдут. Ну, ну и ладно, окей. Так, у нас немножко заканчивается еда. <гас> я забыл посадить растения. Давайте мы с вами быстренько сейчас займемся садоводством. Конечно, огород не будет самым каким-то прям люксовым. Но все равно, какой-то огород нам нужен с вами, иначе мы с вами тут сдохнем. Ибо тут вообще животных очень мало поблизости. Так, я думаю, вот рядом вот с этим водоемом как раз-таки раз мы с вами будем размещать наше... А Наше растение. Устроим здесь мини-огород Агафи. Все, посадили. А, нет, вот у нас еще одно 7 очко тут завалялось. Так, собираем здесь, в принципе, песок. Я не знаю, эту лужу закрывать буду или нет. В принципе, посмотрим. Так, песок у нас есть уже, но у нас нет еды. Классно. Ребят, у нас, по-моему, должна быть еда нет. Нет, у нас нет еды. У нас есть только золотые яблоки, которые я нашел в эм, этом. А, у нас есть вот здесь пшеница. Что я туплю -то? Сейчас сделаем хлеб и нормально все будет, ребята. Кстати, давайте мы сами сейчас пойдем на поиски пауков. О, откуда у нас только нитей? Короче, сейчас будем рыбачить. Заодно и, ну, еду наловим. И пойдем еще к жителю, который торгует котами. Возьмем переноску и заберем кота себе. Кстати, нам надо будет с вами заспавнить собаку сейчас. А, а где. А, а, мы же просрали этот амулет. Чего? Что это такое еще? Давай, давай, убивай меня. Я все равно не выживу. трое, я один, тем более я без брони. Давай, спасибо, блин. Черты, чё теперь делать? Не, ну, в принципе, можно достать его из креатива. Я думаю, ребят, вы не будете против, как бы. А, почему бы и нет? Потому что, ну, ёпта. Мы не сможем сами завести себе пса без специального амулета. И командера какой-то там был. Сейчас мы сами найдем. Вот, Дуги Таленс. Вот. А, нет, это не то. Там другое что-то было. Что-то я не понял. Тут же еще. Ладно, окей, пускай будет только этот талисман. Все, готово, ребята. Давайте мы с вами поедим. Все, я только достал собаку из креатива. Все, не надо на меня наезжать. Типа я читер. Я не читер. Просто это дается. Вот прям как только ты. Появляешься в мире. Господи, я болтал тут на одном месте весь день. Господи, кошмар. Нам надо будет сами сейчас сделать удочку. Только вот у нас палок немножко нету. Да нет такого слова. По-моему, вот так. И еще вот так две нитки. Да, все прекрасно. Мы, кстати, можем вот здесь порыбачить. В принципе, тут есть поплавок. Тут не будет сплоть потому что это не старая версия. Только ждать очень долго. Ё-моё. Подождите, там 3 рыбы или 13 рыб? Слушайте, под вечер туда идти очень стрёмно, потому что, как вы помните, в прошлый раз там была огромная собака, которая чуть нас не загрызла заживо при этом. Еще бы кости не выплюнула зараза. Даже не похоронили бы меня нормально. Ну ладно, не в этом суть, суть в другом. Сейчас нам нужен. Господи, эта хрень меня точно когда-нибудь до инфаркта доведет, серьезно. Кстати, ты у нас это. Дерешься? Нет, он мирный, он прекрасный, все. Его больше не трогаем. К нему больше никаких претензий у меня нету. Вот, вот, вот он. А, -а, -а, -а, -а 11 рыб? Слушай, не многовато ли тебе? 11 рыб ему надо. Оборзел. Ладно, окей, я думаю, мы сами наловим такое количество. Ой, господи, это дерево меня напугало. Извиняюсь, а это из какого мода? Я надеюсь, это из моды Bewitchment. Если нет, то подскажите, пожалуйста, что это за мод. И вообще, что это за моб? Кто это такой? Слушайте, в таких случаях лучше не подходить к таким мобам, потому что... Ну, мало ли кто знает. Ни хера у вас там тусовка, на О, господи. Ой, паучара. Пошел вон. ой, -ой, -ой ребят. У вас там... Да хера. О, он дерется, он значит мирный. Давайте поможем ему. Давай. ой мне тоже бдить будешь она эта штука хорошая тогда и не будем ее трогать она на нашей стороне а ну не трожь Я так понимаю это какой-то защитник леса или что-то по типу этого Ты из какого мода вообще Окей, okay, ладно. Я не понимаю, зачем мы находимся в, от, под открытым небом сейчас. Потому что в прошлый раз, когда я ходил по открытому миру, я случайно встретил огненного дракона. Я вам сейчас вставлю вставку, и прям там и звук совпадает, и все совпадает, прям все. Вот сейчас вам покажу. Не кажется ли мы идем туда, куда нам не стоит идти? Вот оффак! Валим нахер! Вот оффак! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой это какое-то привидение. Вы видели? Это было реально привидение. Все быстрее спать, пока нас там не захерачили. Что это за луч? Извиняюсь. Excuse me. Да, конечно. Наша ферма пока никак не развивается, так скажем, пока ничего не растет. Ну да ладно, нам так-то нужно было сами. О, крипер, блядь. Ой, извиняюсь. <свят> Заматы, где мой меч? Так, нам сами нужно будет сейчас сами сделать стекло, господи. Ой! Нет! Нет, это сейчас все восстанавливать, что ли, блин. Не дел... заняться нечем, да? Собака сона. <свят> Терпеть не могу криперов. У меня еще места нет. Как бы немножко. И здесь у меня места нет. Крипер, гаванюк, Мне захерачил тут все. Запоганил. Теперь еще ждать, пока это все зарастет. А я просто хотел поудить рыбку. Ладно, я поужу тогда ее в не потому что у нас как бы не особо много времени. В принципе, в летсплее. Итак, поставим здесь кровать. Заспавним собаку, пускай она здесь сидит Будет охранять наше место а, В общем-то, нам надо будет С вами сейчас засунуть песочек И наш песок Вот он а Засунуть его в печку У нас угля достаточно? Вот В принципе достаточно, нормально И еще нужна будет с вами глина, да? Подождите, а где мой таумен, таумен Так Вот Стеклянный пузырек, да, глина нужна. Возьмем еще лопату, тогда лучше. Где лопата? Лопата-то где? Вот она, немножко слепой, sorry. Все, в принципе, вот это вот нам хватит. Если что, я потом кирпичи вне серии сделаю. Ибо не хочу сейчас на это все тратить время. Итак, сейчас мы с вами дойдем быстренько. А, нам там надо будет расчищать еще местность. Нам, потому что не хватит места здесь. Потому что там еще загоны должны быть. Так, в принципе, этого достаточно. Я не хочу просто угли тратить. Хотя у нас есть угли. Ладно, все, молчу. Итак, делаем такую вот нехитрую штуку. Вуаля! 8 пузыречков. Так, нам еще перья нужны были, да? Вот. Вот. И вот, и вуаля, письменные принадлежности. Сделаны. И нам еще надо будет сделать сами столы. Сейчас нам нужны вот такие вот дубовые плиты. Вот так вот по две. Опа! Сейчас поставим где-нибудь вот здесь. А-а-а! А почему так? Это ж некрасиво вообще. Что это за? Что это за говно? Я возмущен. Это, это отвратительно выглядит. Как будто, блин, бомж вот так тебе на стул насрал и поставил куриное пиро, которое он спиздил. Ну, согласитесь, так и выглядит. Ребят, нам сейчас надо будет с вами сделать еще одну соль. Вы сейчас, наверное, не поняли, о чем идет речь. Итак, чтобы сделать специальную соль, нам нужно с вами взять три любых кристалла. Я возьму вот эти, взять миску. Одну, взять кремень. И там еще что-то было, да? А, вот он, господи. Балда слепая. Закроем эту дырку. Ямку, точнее. Так, миска. Кремень. Редстоун. Три любых кристалла. Вот, Салис. Мундус. И теперь, чем мы сами... Знаете, что делаем? Мы сейчас с вами берем... И сыпем ее на вот этот вот стол. Мистический верстак у нас получится. А, а где стул, извиняюсь. Стол, куда я уже успел деть. Опа. А, а, а, а. Как что делается? Ну вот так делается. Так. А, там нужно не стол вот этот, а нужный верстак. А, о, о, у нас есть верстак Ой И вот волшебство начинается у нас Вуаля, сделали спустя 300 лет Кошмар Нам еще впереди этот, добывать ресурсы Точнее мне, вне серии Так, сейчас мы с вами посмотрим, что у нас нового в Тауманомиконе Пока что ничего А, завершить, завершение, вот Ага создание теорий ставим на паузу и читаем ребята я это все прочитал и ни слова не понял честно говоря как создавать эти теории тем более у нас шрифт маленький в общем я предлагаю нам пока там крафт не трогать предлагаю кстати сложить вот это вот все наши вещи взять железную кирку и направиться в мини-путешествие в ту сторону, потому что я вам хочу кое-что показать. Это не вошло в прошлый выпуск, потому что я это ходил уже в серии О, Вот вторая курица, она еще яйцо снесла, боже ты мой, спасибо. Ребят, что это такое? Это тоже из мода Electroblobs Wizardry, как я понимаю. Ой, какая-то странная штука, можем туда, кстати, сходить. Но она, по-моему, кишет монстрами. Русалки. Я так понимаю, тоже из мода Bewitchment. Русалки нет. Нет русалкам. Главное в воду не попасть. Нет. А. Та-та-та-та-ра-та-та-ра-та. -та -та -та -та -та -та. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, фу русалки, фу. Нет! Да. не нет нет нет нет нет нет не нет, нет, нет, нет. они не Они не не не не не не не не не на, ой ой как не а меня сейчас захерачат русалки, пошли в жопу отсюда. Они меня не упускают из воды. Я сейчас умру. И да, я ум умер. Меня убили сирены. Классно! Просто классно, ребят. Я думаю, то, что на этом мы с вами уже будем заканчивать. Потому что, извиняюсь, эфирное время не бесконечное. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока.